При осмотре транспортного средства собственник сказал, что хочет при переоформлении автомобиля на нового собственника оставить номерные знаки себе и повесить на авто другие. Насколько это законно? И может ли собственник, являющийся банкротом, что-либо снимать с автомобиля? При покупке автомобиля на торгах по банкротству вам нужно проверить, входят ли номерные знаки в описание объекта. Если номерные знаки входят в состав лота, то забрать их никто не может если же номерные знаки не входят в состав лота то собственник может их оставить себе если вы не видите на фото номерные знаки попросите конкурсного управляющего разобраться в ситуации вместе поднимите документы и перепроверьте информацию о составе лота если вопрос спорный то вы можете обратиться в управляющую компанию с тем чтобы они помогли вам разобраться в ситуации друзья